Морфи. Краткое содержание рассказа. Врачу ввели Морфи, чтобы снять острую боль в животе. С ней ушла и боль от того, что его недавно бросила девушка. Он стал колоться, чтобы забыться, но втянулся, не смог слезть и покончил с собой. Зимой 1917 года молодого врача Владимира Бомгарда перевели с глухого Гореловского участка в больницу уездного города и назначили заведующим детского отделения. Владимир Михайлович Бомгард – рассказчик, опытный и отзывчивый врач. Полтора года доктор Бомгард лечил самые разные болезни, делал сложные операции в спартанских условиях, принимал тяжелые роды. Теперь он отдыхал, сбросив с плеч груз ответственности, спокойно спал по ночам, не боясь, что его поднимут и увезут, в тьму на опасность и неизбежность. Счастье, как здоровье, когда оно на лицо, его не замечаешь. Но когда пройдут годы, как вспоминаешь о счастье? А, как вспоминаешь? Прошло несколько месяцев. К февралю 1918 года Бамгард начал забывать свой дальний участок, керосиновую лампу, сугробы и одиночество. Лишь изредка, перед сном, он думал о молодом враче, который сейчас сидит в этой глуше вместо него. К маю месяцу Бамгард рассчитывал отработать свой стаж, вернуться в Москву и навсегда распрощаться с провинцией. Однако он не жалел, что ему пришлось пройти такую тяжелую практику в Горелого, считая, что она сделала его «отважным человеком». Однажды Бомгард получил письмо, написанное на бланке его старой больницы. Место в Горелово досталось его университетскому товарищу Сергею Полякову. Он «тяжко и нехорошо заболел» и просил приятеля о помощи. Сергей Поляков – университетский товарищ Бомгарда, мрачный, подвержен мигреням и депрессиям. Бомгард отпросился у главного врача, но выехать не успел, ночью в уездную больницу привезли Полякова, застрелившегося из Браунинга. Он умер, успев передать Бомгарду свой дневник. Вернувшись к себе, Бомгард начал читать. Записи в дневнике начинались с 20 января 1917 года. После распределения в институте молодой доктор Поляков попал на глухой земский участок. Это его не огорчило, он был рад сбежать в глушь из-за личной драмы. Поляков был влюблен в оперную певицу, жил с ней целый год, но недавно она его бросила, и он никак не мог это пережить. Вместе с Поляковым на участке работал женатый фельдшер, живший с семьей во Флигеле, и Акушерка Анна, молодая женщина, муж которой был в германском плену. Анна Кирилловна, Акушерка, тайная жена, Полякова, милая и умная женщина средних лет. 15 февраля 1917 года у Полякова внезапно начались острые боли в области желудка, и Анна была вынуждена впрыснуть ему порцию однопроцентного раствора морфия. После укола Поляков впервые за несколько месяцев спал крепко и глубоко, без мысли об обманувшей его женщине. С этого дня Поляков начал колоть себе морфий, чтобы облегчить душевные страдания. Анна стала его «тайной женой», она очень жалела, что вколола ему ту, самую первую, дозу морфия и умоляла его оставить это занятие. В моменты, когда без новой дозы Полякову становилось плохо, он понимал, что играет с огнем, и обещал себе все это прекратить, но после укола чувствовал эйфорию и забывал о своем обещании. Где-то в столице бушевала революция, народ сверг Николая II, но это события Полякова мало волновали. С 10 марта у него начались галлюцинации, которые он называл «двойными снами». После этих снов Поляков чувствовал себя сильным и бодрым, у него просыпался интерес к работе, он не думал о своей бывшей любовнице и был абсолютно спокоен. Считая, что Морфи влияет на него благотворно, Поляков не собирался от него отказываться и ссорился с Анной, которая не хотела готовить ему новые порции раствора морфия, а сам он не умел его готовить, поскольку это входило в обязанности фельдшера. Действительно, морфиум хидрочлорикум грозная штука. Привычка к нему создается очень быстро. Но маленькая привычка ведь не есть морфинизм. В апреле запас морфия на участке начал заканчиваться. Поляков попытался заменить его кокаином и почувствовал себя очень плохо. 13 апреля он, наконец, признал, что стал наркоманом-морфинистом. К 6 мая Поляков уже впрыскивал себе два шприца 3 раствора морфия дважды в день. После укола ему все еще казалось, что ничего страшного не происходит, и на работоспособности его зависимость не отражается, а, напротив, повышает ее. Полякову пришлось съездить в уездный город и добыть там еще морфия. Вскоре его начало охватывать тревожное и тоскливое состояние, свойственное морфинистам. Смерть от жажды райская, блаженная смерть по сравнению с жаждой морфия. Доза Полякова увеличилась до трех шприцев. После записи, датированной 18 мая, из тетради было вырезано два десятка страниц. Следующую запись Поляков сделал 14 ноября 1917 года. В этот период он пытался лечиться и провел некоторое время в московской психиатрической клинике. Воспользовавшись начавшейся в Москве стрельбой, Поляков украл в клинике морфи и сбежал. На другой день, ожив после укола, он вернулся, чтобы отдать больничную одежду. Профессор-психиатр не стал насильно удерживать Полякова, уверенный, что тот рано или поздно снова окажется в клинике, но уже в гораздо худшем состоянии. Профессор даже согласился ничего не сообщать на место его службы. 18 ноября Поляков уже был у себя в глуше. Он ослаб и исхудал, ходил, опираясь на трость, его преследовали галлюцинации. Процент морфия в растворе повышался, началась рвота. Фельдшер обо всем догадался, и Анна, ухаживавшая за Поляковым, умоляла его уехать. 27 декабря Полякова перевели на Гореловский участок. Он твердо решил с 1 января взять отпуск и вернуться в московскую клинику, но потом понял, что не выдержит лечение, и не захотел расставаться со своим кристаллическим растворимым башком. Теперь дважды в день он колол себе три шприца 4 раствора морфия. Время от времени Поляков пытался воздерживаться, но это плохо ему удавалось. Морфий привозила Анна. Из-за уколов на предплечьях и бедрах Полякова появились неизаживающие нарывы, а видения сводили его с ума. 11 февраля Поляков решил обратиться за помощью к бомгарду и отправил ему письмо. Записи в дневнике стали отрывистыми, путанными, с многочисленными сокращениями. 13 февраля 1918 года, после 14-часового воздержания, Поляков оставил в дневнике последнюю запись и застрелился. В 1922 году Анна умерла от цепного тифа. В 1927 году Бомгард решил опубликовать дневник Полякова, считая, что его записи будут полезны и поучительны.